На такой супчике можно легко и быстро сбросить пару килограммов. Такой суп можно смело отнести к диетическому питанию, стол 5, он не содержит жира, все овощи и крупа хорошо проварены и показаны при болезнях ЖКТ или для диеты, также его можно отнести к вегетарианской кухне. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Приготовим продукты, овощи очистить и тщательно вымыть. 2. Пшеной перебрать, замочить на время в теплой воде. Хорошо промыть. 3. Лук порезать кубиками. 4. Морковь порезать соломкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Картофель порезать кусочками. 6. Капусту нашинковать. 7. В кипящую соленую воду первым кладем пшено, снова доводим воду до кипения. 8. Закладываем все остальные продукты, кроме зелени, варим 30 минут на медленном огне под крышкой. 9. Добавляем зелень, провариваем еще 2 минуты и выключаем суп. Диетические щи из свежей капустой готовы, подать можно со вчерашним хлебом или белыми сухариками, приятного! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот что нам понадобится. Капуста бейлокочене 300 грамм, картофель 400 грамм, луковица 1 штука, морковь 1 штука, пшено половина стакана, зелень 1 пучок, соль по вкусу, вода 3 литра, количество порций 2-3. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх. И спасибо за просмотр. Удачного дня!